Всем привет! У нас 25 декабря, аж 12 утра. Для нас это очень-очень рано. Мы поехали сейчас, поехали. Идем на остановку. Собираемся ехать в Мегу, покупать подарки мелкому, купить себе что-нибудь в Икее и набрать каких-нибудь подарочков родным. Мы прям по традиции каждый год туда катаемся, нам очень нравится. Не знаю почему, потому что нет машины, мы не можем ездить туда чаще. Поэтому вот мы наконец выбрались, холодно, ехать долго, геморно, с пересадками, и вот, сообразила, все сказала, больше не знаю ничего. Как тебе погода? Отвратительно, у нас прям зимняя зима, у нас позавчера было аж минус 27, сегодня вроде бы потеплее нормально, мы вплотную прям готовимся к новому году, у нас огромные планы на праздники, у нас там и что делать Новый год, и уже типа со столом решаем, и куда пойдем в праздники, и какие у нас там елки, всякие приколюшки, когда вообще это все монтировать и выкладывать. И пытаемся Начинается пытаемся да И пытаться выкроить дни еще у нас то, чтобы с родственниками встретиться. На следующей неделе у нас последние два рабочих дня, это 27 и 28 число. Пойдемте к 27 и 28 число, и потом мы полноценно включаемся уже прям в такую новогоднюю СУИЗу. Вот. Да. А сейчас топим на остановку, нам нужно доехать фиг пойми докуда для того, чтобы пересесть на автобус иногородний, который идет до Меги. Потому что Мега у нас находится за городом. Топ. К слову, меня смущает единственный момент, что он ходит раз в час, и если мы подъедем к остановке увидим, что едет эта маршрутка, стоять час как-то я не готова в такую погоду. Вот, а так идем. Сейчас буду еще смотреть, какие есть там пармокодики приколюшки в Макдональдс. Все? Да. Топаем. Я уже на другой остановке, сейчас ждем другого транспорта. Который вот в Нагородний, да. Я надеюсь, что мы уедем быстро, там едет у вас Патриот. Вот. И мы где-нибудь к часу, то есть минут через 45 приедем в Мегу. Она такая красивая, наверное, в кстати, написано раз в час этот автобус стоит. Ждем, мерзнем, вот. И... Все. Погода отвратительная. Не любим зиму, нам не нравится. Мы хотим быстрее лето, полоски и все. Прошло 5 минут. И есть шанс, что там едет наш. Он очень похож по форме на тот автобус, который нам нужен. Сейчас увидим, посмотрим, и я надеюсь, что, блин, мы прям. И хотим везунчик, если это он. Да, по-моему, это он и есть. Да! Знаю. Сегодня будет да. хороший день, я надеюсь. Да. Мы, мы рассчитывали простоять здесь полчаса. Мини? Да. Прошло пять минут. Класс. Мы доехали, добрались. Да. Здесь, как я не знаю где, на пустыре, блин. Вдувает, задувает, холодно. Да, нам нужно побыстрее попасть вовнутрь, потому что тут очень ветрено. Мы что решаем, мы что делаем? Еда или Икия? Сначала сдадим, А потом... потом мы решим. Икея потом или еда? Да. Еда. Что еда. Значит, мы идем потом на улицу. На такой сын игрушку, чтобы он не оставил. У него уже их мало. Кстати, у нас шатается зуб к слову нам весной, только 5 лет. И мы вчера искали какой-нибудь интересненький подарочек ему к зубу, потому что он вообще ждал монетку от феи. Но мы решили купить подарок. Купили классный набор Лео и Тик Лего. Да. Очень важная информация, да. но сейчас мы но про подарки ну... и про всю остальную историю, зачем мы сюда приехали, мы расскажем чуть попозже, когда поедим, и у нас не будут горшать животы, потому что я хочу сильно есть. Ага. А теперь идем греться, переодеваться, раздеваться. Ага. Да, тогда, тогда давайте я шар достану. Да не, а, получится. Они там половин таки. Ну и ладно. Это круто! Балди, за Система, 21 век. Сашка попросила включить, крутилку, чтобы покрутились. Я просто прощала крути, вот Он хотел да, сказал. включить. Да. А вообще, я прослушала. А, продемонстрировали те технологии, да? Я сказала, что мы до часа успеем приехать. Для нас это очень рано вообще в такое время куда-то выбраться. Мы обычно только встаем. А сейчас пойдем искать спорт и пойдем кушать. А потом нам еще в детский мир. Ой, блин, вот как детский мир. Надо чуть ну, мы потом все посмотрим. Но главное сначала поесть еды, а потом уже все Тут, короче, игрушки-книжки, как у нас были динозаврами, и вот такой вот. Но, насколько я понимаю, что это вот этот просто классный милый глазастик, который мне нравится, и они нравятся всем. И я взяла отдельную игрушку. А это нормальная игрушка, не картонная, да? Как? Это нет, я картонная. Это я вообще не знаю. Мне просто показал коробки, я говорю, давайте эту. Такой хороший, такой маленький, плюс линейший, Я ему не отдам Максиму. посмотрим. Нету пленки, на Нет. Это ленивец. Прикольно. Да. Вот только вот надо отстричь, вот эту. Вот. Да, и вот это. Классный, да? Мы еще 100% маленькие игрушки возьмем в Икея, Мы тогда взяли ему свинью. Мне все сказали, что это не свинья, но она классная. Короче, взяли, как обычно. Нет, не как обычно. Сегодня комбас тесте Картошка фрикола без льда. Второй с Макчикином, Деревня спрайт без льда. Наггет девятку. Эту ну игрушку 834 рубля, вот эта игрушка стоит 100 рублей. Охренеть. Да ладно, она ну классная. Вот это за 100 рублей нормально. Динозавр картонный за 100 рублей, это пипец. Еще бесплатная картошка маленькая за рубль и все, по-моему. Так что мы сейчас. Почему ты один и тот же бургер всегда берешь? Потому что я ем только курицу, я не ем сыр, я не ем ничего, я не ем помидоры, я не ем сыр, поэтому не понимать, любит на... на... макд. Но любит макдональдс. Класс. Так что мы сейчас едим, думаем, что нам купить, куда не, мы сходить, что нам мы пока не едим, сделать, мы пока ждем Ну, ждем Все думаем, смотрим, там уже 22 заказ, мы через два Кстати, заказа Кстати, мало народу, да, сегодня? А нам там эти... рано приперлись Прости, перепад Все смотрят на наши шмотки, это немножечко напрягает на самом деле Но я прям не могу привыкнуть, особенно на Лешу, пока покажу Неудивительно, да, почему на него смотрят Допусти, да рукой с татуировкой как-то вот. Очень классный бренд провинции, Леша давным-давно хотел Стоит как почка, но мы купили Вот что ждем, едим и идем гулять. Мне сделали со льдом. Со mm льдом? -hmm. Охренеть. С Ни разу не брал биг за последние полгода наверное. Все, приятного аппетита. Нет, стикеры откроем? Давай. Оказывается, нам их дали аж 10 штук. Я не знаю, почему так много. Да. Понятно. Но мы пользуемся всеми такими штуками, мы пользуемся подписками, поэтому... Отлично. Можно хотя бы пирожок или что-нибудь? Одно, хотя бы. Понятно. Понятно. Передаем привет Диме Масленникову. О, О, картошка средняя, отлично. Значит, мы потом возьмем, когда закончим, погуляем, возьмем с собой. Понятно? А, -а, -а. а прикинь, тебе попадается такая одна улица, которая редкая. Но это можно погуглить, открыть видос Масленникова и посмотреть, какие повторяются, какие редкие. Ну можно хотя бы кроме картошки еще что-нибудь? Uh -huh. uh -huh. Осталось 4 дня до конца. Все. Так что у нас есть картошка. И потом я просто проверю улицы. но ну, вот это явно какой-то из этих нет. Посмотреть, какая из них одна редкая. Короче. Uh -huh. Потому что вот так и на самом деле может попасться какой-то редкий. Что-то будет это. Короче, кушаем, едим, пробуем, отдыхаем, медляем и все. Yeah. Мы покушали, мы стали довольными, радостными, вспомнили желтым. И немножечко потолще. И немножечко потолще. И теперь мы толкаем в Где-то там, вон, вон там, вон желтеньким горит. Ты готова ломать себе мозг? Что, кому, <с чего? <с нет. нет. Я хочу посмотреть много чего интересного для дома и для квартиры, что то можно на будущее себе приглядеть, если все классно, все получится, и мы все-таки переедем через полгода. Кто не знал, у нас есть в планах переезд через полгода. Если все будет хорошо, чем может кажется, быть. Чем, мне кажется, мы с юлями а зайдем все. Да. И а, взял... Блин, это надо. Топаем. Ничего. Первый покупок. Так, как ты хочешь взяла пока что? <связываются> очень давно хотела. Их. В чем прикол? Они икеяские. Деревянный лоб. Давно хотела, наконец-то руки дошли, мы их взяли. Сейчас будем ходить, смотреть, брать кучу мелочи себе и кучу всего интересного. Что-нибудь интересное искать. Для посуды. Прекрасно. Вот, но это надолго. Да. Развлекаемся. Да. Ну вот когда переедем в квартиру, мы, я думаю, вот этими баночками всякими разными обставим все просто возможное. Ай, ай, ай, ай, почти. <связать> идем <Я> смотрела прям <связать> <связать> с сраганием всего а так мы смотрим подарки сейчас не особо пока нашли но мы найдем я верю в это да нам тут максимум надо у нас есть планы что максимум взять знает что поэтому mm -hmm. надо просто до детского отдела добежать mm -hmm. это как она реально прям сколько стоит 13 тысяч Нормально, вот такую купить, смотри, мохнатую. Да ну. Блин, ты прям шерсть животного. Как ты это, это прям животное было, когда ты бегала. Прикинь? Вот это офигенно смотрится. Да. Глупый, да, такой? Нельзя такое говорить. Обалдеть. 13 кучков, охренеть. Просто у тебя валяется, поселить дома. Корова. Корова. Но это на ощущение, ты прям вот трогаешься и ты понимаешь, что это животное. Да. Там вам прям поры кожи. Вот. Понюхаю, воняет? Да. Да? Ну, какой-то такой полужирностью, полурезиной. Да? Ну, реально, <связываю> я не понюхаю. Не хочу. Это нет. <связываю> да да у длиннадцатого еще такое продавится, двадцатый. Двадцатый. Вообще, ему дай дорогу. Вот этот девятнадцатый. Смотри. Что угодно? Ну, это может быть ручная работа, потому что? Я думала, что да, поэтому сестра. Вообще, конечно, пипец. Пойдем в более интересный отдел. Можно а в толчок вот можно так вот а, такой вот. Белую. Ну да. <смешные> Не прикольно, мягкий, да? Но белый. Нормально. Наконец-то мы пришли в аксессуар для дома. Это самое важное дело. Вот, спрашиваю. Вот, вот, угу. Оно стеклянное, да. В материке стоят. Да. Ну, типа Тип вот, такую вот лампочку. Я хотела ее как корзиночку поставить. Люблю такие. Сашка увидела дома, что это корзиночка. Дай такую поставить корзиночку. Ага. Фрукты, фига. У нас просто такие же дома. Валяря. Ты тоже не знаешь, что это плафон. Фига, лампочка. А, я думал, это вот лампочка прискорит тысячи. Ну это вот эта вот фигня можно. Ага. Жарко, маска. Знаешь, в чем прикол? Мы тут ходим, ходим, и до сих пор ничего не нашли. Нашли себе. себе. Все в дом, все в дом. такие пачки, ты ставишь это симпатичные красивые, они пахнут пахнут так химозно непонятно, написано, что это инжир, ну, да. но это не запах инжира не молекулы? пахнет химоза прям такая, знаешь, какой-то очень... молекулы дают да, Не, не. так типа, как ну, декор можно, то есть ты их ставишь, они сейчас красивые валочки, и пахнут я бы купила маленькую-маленькую какого-то маленькую. есть... да? шоколад с перцем Шоколад с перцем, там даже нарисованный шоколад и перец. Я бы говорила, знаешь, что я бы взяла вот такую штуку, вазочку, и они стоят, стоят и пахнут. Тогда вазочку надо. А мы сейчас ждем, они же есть. Они такие, знаешь, такие полупрозрачные такие небольшие. Ну так и не интересно пахнет. очень непонятно. Берем, мне молекулы отдают. Не знаю. А вот эти нюхала? Они практически не пахнут. Ну что, вот такой? Ну, давай. Такое? здесь лови тоже. На, лови. Можем часы всем подарить? Конечно. А чего? Маме раздарили часы, вторые повесить ага. На кухне. Ага. Я вижу кое-что. А, чего? Картина? Нет. А, я, я понял, я вижу. Мы хотели взять, да? Так, вот это будет на вообще очень хороша. Да. Вот это один из подарков Максима. Так, а вот твою картину... там... Види там ногу прям. Да. А это что, давайте А покажем. это формочки для того, чтобы... Вот здесь даже нарисовано. А, нет, не нарисованы. Вот нарисованы. Ты делаешь, потом это ты проглаживаешь, и получается фигулька. Угу. Это Просто один из да. Ты знаешь, а не очень... хватит, У нас как э, ёлка в такой штуке, в таком горшочке. А это типа микрозелень. -то. Тоже ничего так. Но это надо... Сначала переехать, а потом уже выбирать. А такая подставка на телефон тебе не больше нравится? Нет. Почему? Это подставка для планшет. Вообще не вижу. Даже. Что а, там? это мольберт настольный. Это вот такой. Вот, он, вот это... он. Зеркало, он 100 рублей, смотри. А? Зеркало 100 рублей. Но они дурацкие. Подставка 89, красота. я повожу. Вот, что получается. Uh -huh. Вот, что можно сделать. Ради чего я брал 600 грамм. Постры есть. Смотри, какие. Брам. Uh -huh. Вот это, кстати, очень даже ничего в детстве. Помню -то, Максима? Будущее. Нас посмотрит кто и то, и кое-кто, и скажет, меня морзели, друзья? Мне прикольно, на самом деле, такую штуку. Ну да, постеры вот к ним. Ой, я не верю. 100. Ну, прям 100. 189. Вот это 189? Да. Зато они он 600. Ну, 700 рублей у тебя офигенная штука. Кружок. Угу. Да. Это жирность? Мне очень понравилось, что оно так сделано в круг. И это живые. Чего в круг? Видишь, оно кругом как сделано, оно прям привязано, а, чтобы да. оно росло вот так. И мне оно на самом деле очень даже нравится. Да, там уже все завяло. Но это именно, это другой такой день, это а просто... Себе. 400 рублей. Ну, прикольно выглядит. А это что? Архиды, я вижу, даже правильно да. начала говорить. Что я это прочитала? Архиды это очень... Нет, я говорю, нет, не буду позориться, да? Смотри, какие классные. Что это? Ну что. Это растения в горшочке. Они реально крутые, прям а. такой. Он очень красивый. Угу. Необычный такой, вот. ты вот не, не любишь. А -а -а. а -а -а. Это прикольная тема, на самом деле. Вот такие вот штуки поставить. Они же отдельно а -а -а. продаются, вот эти вот механизмы. Да? Это наборы, что типа можно подарить. Да. Прикольно, смотри, это типа оно, видишь, оно все по цвету сделано. Да мне интересно, сверху прям такие классные были. Ого! Нифига себе! Но по длине вообще она типа встает. Ну давай возьмем. Офигеть, ну, да. Давай, кидай. Нам надо найти слона. Я его вижу, да. которого мы возьмем. Вот. Это еще один подарок. Офигеть, здоровый. Но да. мне знаешь, чем я их не наш... мало наполнено. Да. Чем мы стояли, выбирали очень долго, не знали, какую мы игру. А пол у нас есть розовая. эти все малюсенькие. Есть медведь. но Он тоже хоть -то не наполненный. Но он не да. Ну, если вы Да. У нас будет. Да? Только мы можем дойти до самого конца и вот, начало, понять, да. что нам надо начало. начало. Приобрели мы в детский отдел. Вот они. Да, мы её и взяли. А сколько вообще стоит? 400, по-моему. А это что? Лего, Икеа, видишь? Коллаборация, походу. А в чем суть? Не угу. знаю. Ты можешь собрать что-то икеистское такое, типа, вот. Вот ну, такое, знаешь. А, это просто типа ящичек, типа лего, но не лего. Прям лего написано, лего лего. Да, но это ты типа, видишь, это же не лего внутри. Это просто типа лего. Uh -huh. Прикольно. Давай, сколько здесь будет лайков на этом видео? А? Да? Нормально. Ну, -а -а -а -а. Точно мы на динозавра не передумаем об этом слона брать? Да. А, а, какой маленький Может ему подарить и того военагома? Или сначала подарить? Вот тебе... И ты просил мягкую игрушку. А потом вываливать его вот этого. А? Давай. Вот, кстати, смотри, чтобы было а. понятно, что собственно, не, может быть. Вот этот слон с таким маленьким стоит 999. Вот этот стоит 1200. Раницу 200 рублей. Вопрос, какой лучше взять? Ты правда хочешь сначала. Или давай фокус сделаем. Хочешь фокус покажу? Я сейчас могу привернуть за слонького большого. Глаза закрываешь и вываливаем да, того. Вот. Нет? Да. Давай. Ты давай. Ха. Народ расходился. Приходится маску. Прям. А это что-то портиленальная Но мы с такого вырослых, слава богу, нам уже так. Это вот такой вырослый. <связь> Пойдем из этого дела, мне тут не комфортно. <связь> Прикольная тема, можно накупить всяких штук таких вот специальных. И наставлять, вставлять, что тебе удобно. Баночки, да, подставочки. Я думаю, прикольно. Как это открывать? Силы и мысли можно попробовать. Ну, серьёз... А, стоп, не, вот как. <сínt> <сínt> <сínt> вот, то есть типа вот так. Да. Здесь полочку, там полочку, здесь вешалку какую -то. Ну, это одна из мыслей подразмышления. Вот подставка, какая-то висит. Не круто, прикольно, мне понравилось. Это штука стоит две тысячи? Ну да. Мне понравилось. Это там... одна маленькая пластинка, а вон то еще Типа вот они. Надо будет подумать. А, вот. Вообще нормально. Спустя энное количество времени мы прошли практически весь магазин. Хорошо. Естественно, ничего мы не нашли такого интересного. Сейчас еще здесь походим по бродим может быть что-то интересное приглянется но мы будем сейчас выдвигаться в сторону касс только я не знаю где они. может мне кажется вы вообще вышли из касс нет? нет мы немножко заблудились и теперь пытаемся найти выход опять это конечно видео какое-то <свет> короткий путь к Складу самообслуживания и касса а, Лабиринты, лабиринты. Вышли мы из все сложили. Тут такие классные олени. Говорю, такого домой хочу. Интересно, это, это надо надухие, да? Не плюши. Уже. А кто их знает? Это поверхная плюшина? Может быть. Короче, мы сейчас топаем в сторону Ашана. Мы зайдем там, прогуляемся тоже, посмотрим, что там есть, что можно еще добавить к подарочкам. Посмотрим, вдруг что-то приглянется Максиму. Вообще, в чем проблема, для чего мы гуляем? У нас где-то в 4 часа будет готов заказ в детском мире, и нам его забирать. Раньше его собрать не могут, поэтому мы еще гуляем. А еще хочу сфотку со слоном, поэтому сейчас будем искать, где меня сфоткать со слоном. Ты предлагаешь, что мне залезть с со слоном? Насколько это будет глупо? Максим. Симально, ага. Значит мы сейчас что что-нибудь найдем. Ч это там ты хэш? Меня знаешь, сейчас здесь лучше не рядом. Как она распечатается? Вот отсюда. Не, какая она, какая она будет? Ее охерено смотрится, <св> да? Мне <св> тоже нравится. <св> И ч? И какую? Да любую. И твою вот эту рядышку. Оплатить. Но... Ну? А чем мы это? занимаемся? Ну, предложи. Тридцать четыре секунды. Да. Сто да. рублей все счастье, прикинь. Мне интересно какие-нибудь, какие-нибудь по качеству. Не знаю. Ну это у нас классно смотрится. Ну да. Ну не говоришь, что говно, классно. Прикольно. Ну да. Покажи. Ну подожди, я надо разломать. Она, кстати, очень яркая. Not... Смотри Приляпаем на холодильник Приколодается вообще Мне нравится Это наклейка по-моему Она очень качественная Такая прям красивая Пришли мы во такой Такое так Много-много много всего Так У нас стоит цель найти хоть что-нибудь кому-нибудь в подарки Будем смотреть, будем думать, будем искать. Если что-то найдем, покажем. Будет что-то интересное, покажем. Все могу сказать. этом здесь. Первое, что мы открыли, здесь какая-то дощечка, подставка, телефон, мыльца и полотенчика. Какая-то хня. Всего. Да не за мне не нравится. Нет, типа прикольно, что они сделали такими боксами, но комплектация отстой. Mm -hmm. Пойдем искать, будем думать, что-нибудь придумывать. Так, отлично. Первое на входе найдено и куплено это стекло Максима на его телефон. Нарисовано Она... здесь одно, а внутри другое. Короче, да, мы дарим самый главный подарок Максюхе на Новый год, это телефон Samsung Galaxy A12. Нам нужно было стекло, мы его что-то не заказали, протупили. И вот мы его наконец-то нашли. Одной проблемой меньше, это не может не радовать, поэтому Т топаем. Мы пришли забирать заказы за там подарок от бабушки и наша еще одна мелочевка ему в подарок. Но, а, еще этот нрк, на котором он сам себе накопил. Вот, его надо, короче, забрать. А в силу того, что нам и пока не пришла, что заказ готов, мы решили погулять и, и найти... сами найти. его он, по-моему. А а и найти. На что Максим будет копить дальше. Отлично, да, мы придумали. Что, он там стоит? Я не знаю. Где наш? Где наш нерф? Это вообще шок. А нерф где? Нету нашего, Леша. Я знаю, что у нас коллекция вот такая, вот, вот такого цвета будет. У нас есть вот такой синенький. Я еще хочу фортнайтовский, но он ему огромный, конечно. Я не знаю, нет его. Нет, это не тот. Это с базухой. Там у нас такой, круглых улькой. должна Сейчас будем думать искать, смотреть. У меня есть планы там лету, на чтобы можно было бы интересно понакопить, вообще вся история, что он просто кладу себе денежки на какую-нибудь большую дорогую игрушку, а потом мы ее едем покупаем, вот. И мы Максим не знает, что ему купить, на что ему копить, потому что у него все есть, и мы решили что-нибудь придумать к лету с палаткой с бассейном. Надо поискать, посмотреть. Нагромадный. 21 рубль. Либо мы едем на автобусе. Мы едем на автобусе, да, едем? Да, мы доедем, да, я думаю. Не, так уж много. Ну, два пакета тяжелых. Ну, пахналичка. на автобус а -а -а. Только меня надо сфоткаться слоном. Халя. Мы передумали. Я решили поехать все-таки такси, потому что очень, очень, очень много, много времени сейчас. И мы нигде ничего не успеваем сделать. Нам еще забирать Максима сегодня. Александр Владимирович сейчас пил. Короче, у нас по планам сейчас доехать до дома, скинуть все игрушки, все это, заныкать в шкаф до понедельника, сегодня суббота, и забирать мотоцикл доедать. 5 минут мы вызвали такси. На удивление даже очень быстро, он приедет через 2 минуты. Аж комфорт. Аж, аж ничего аж себе. ничего себе. Я скорее всего усну, как обычно, наверное. Вот. Время опаздываем. Да ладно. Я поспала. Минуты три поспала. Да ну. Да. Почему? Мы уже почти подъезжали, ты уснула. Ну я от но я помню, что я уже у меня все рубит прям. Да меня тоже рубил, я себе переборол и нормально стал. Короче, мы почти приехали. А так хорошо было, так да. тепло было. Сейчас все кидаем, только надо посмотреть автомат. Какой автомат? И гоним! В мороз в такую походу за Максимом. Мы на Советской площади. Снег так идет, Не перестают идти. Здесь прям так все украшено. Начинают, начинают. Да. Ты нравится, как здесь в этом году? Да, у нас Нижегородский цирк. А, цирк, ладно. Ну, uh -huh. короче, начинают. Вот эти штуки поставили. Вот эти фигурки начинают работать. Ага. Uh -huh. Он там что-то рассказывает. Что-то балакает. Теперь мне нужен сути. телефон, я хочу сход. И вот там сцена еще. Не, не, не, не. Телефон. Свадкать хотим. Давай. Не. Держи. Там, там что-то вон на ремонт. фоткай Эй, забрали мы Максима Алексеевича. Девятый час время. А нам еще надо топать в магазин. Куча-куча дел. Надеюсь, мы не. Я промолчу. Я, блин, там что-то зеленое засветилось, я думал, наш транспорт. Посмотрели по карте, автобус едет, будет через минут 7. Сейчас сядем и походим. Да. Наелись, напились, насиделись. Ага. Любимый наш колхоз. Фиг транспорта дождешься, фиг, уедешь, и приедешь. вообще. Сюда... На своей машине хорошо был бы. Да. Почитайте в комментариях, сколько раз за это видео мы сказали про машину. Раскучился? Да. Да? Родителям? Да. Такое дурацкое слово, на самом деле, родитель. Типа, родил, родитель. Да. да! Все, в ожидании чуда. Ну, как в деревне прям. Я тебя... Там помойка, куда ты лезешь? А -а -а. Хочешь какашками вонять? Завидан, не видно. Снега, конечно, пипец, варят целый день. Смотри вообще туда, лист, вот туда, смотри, вообще просто. ничего не видно, просто да. Вчерышка, Максим, тем подойди более, сюда, не, не уходи с остановки. Ну потому что машина тебя собьет, блин ты как бы один дома, ты не сохранился У тебя сохранение дома, что ли, Максим? Нет Ну вот и все, вот и не лезет машинку тогда Вообще, смотри, даже Там ничего не видно, вот сколько метров? 15, да, 20. я не хочу уже вот сюда выйду Нет Потому что тебя сбило, либо собака съела, я не пойму Покажу, Сэм, Максим отправил Я тебя обнесите шаги Все уже отправил Пропало. ну прикольно. Ужасно, но прикольно. Не, сейчас опять так заметет, надо заснять про фуфук или момент, когда прям вообще было. Мне вот этот момент понравился. Вообще здорово, О, вон там какой-то есть моментик. Моментик там какой-то? Иди туда ними, Там какой-то моментик. Мы опять на Советской площади. не, опять основа, да? Почему третий? С утра не мы здесь, мы здесь, потому что уезжали от другого у нас. Okay. Второй. Красиво, Максим, тебе нравится? Yeah. Да? Ну какой? Туннелище. Hey. Hey. Hey. В этом году, по-моему, побольше светится. Yeah. <laughs> Фоткаются. А, встаю. Что-то он тебя тащит, мама? Это тебе травка. Даю бабку Маме травку сын подарил. Смотри, какое де дерево красивое. Новая елка. Да. Простет. Смотри, летом придет, он, а там дерево целое будет. Все, а сейчас Ты мы топаем в жар птицу. Там? Да. Гореться и искать подарки всем остальным. Смарткнуть себя! Молодец! Короче, какой-то такой денек у нас получился. Сгоняли еще в один магазин, купили еще подарочков. Просто там все было очень быстро, магазин закрывался, там полчаса у нас было на раздумье. Быстро все закупили, отдали Максимину пушку. Очень крутая, очень мощная, мощнее, чем наша, чем старая его. Стрельни в потолок. У, нет, я потом стреляю что-то что Собьет, не забьет. Тут мое лицо. А покажи свою старую пушку. Принеси папе, покажи. Да, а папа пока будет рассказывать. Хочу рассказывать. Прощайся. Пишем комментарии, ставим лайки. Подписываемся на наш канал. Всем пока-пока. Отходи. Ю. Промазал. 2 два. Мама. Он Не сбивается. Намахнулся. Не сбивается нет. Но я попадаю. Ну и пытаемся разбить стекло, да, чтобы камеры только не делали. Короче, все. Чао. Ну классная пушка, Чао Покажи пока. ее прям, она вообще круто. нам понравилось. У нас есть синяя вот коллекция, есть вот эта вот коллекция. Я еще хочу коллекцию Fortnite. Шух, шух. Хочу я, а дарим сын. Эй, ты куда в меня-то, не надо. Стой, Максим.